О, привет! О, привет! я так просто для себя Украина? Нет, президент нашего класса. Я Нет. за него ходить Ты на депутата будешь попрос. На депутата будешь попрос. Вообще это не смешно как-то. О, покажите моего этого. Кого? Да. Кто из них? А, вот. Времена меняются. Люди тоже меняются. Теперь я вообще сама серьезно. Все, я сама серьезно. Вы меня больше не расскажите. не ждите от меня шуток все само серьезно Я... лицо Колоба... серьезное оно внушает серьезно все а голова думает о том как колобок повесился Ой, шесть, и особенно по твоему лицу видно так да а еще задом прикольно ходить особенно... не смешно не. Я говорю, что сама серьезность. Вообще. Брекингер, Брекингер Трудыча Лысого. Я буду наступил. Не, не. Я говорю, так... Я говорю... Я говорю... Вы... Только с ракетом пришёл. Я говорю, вы меня уже не рассмешите, я сама серьезность. Я манал вообще. Блядь. С ракетом на дворе пришёл такой. С прячёчкой. Несмотря на то, что рука сломана, кататься все равно охотит. Смотрите, какие у меня красивые кеды. Один такой, другой такой. Как инь-янь. Здесь еще мотя. Это мотим БМ. Что-то речь я хотел вам сказать. И заб... А, вот что я хотел сказать. А, теперь у нас видосы будут выходить лучше. Блин. О, теперь у нас видосы будет выходить лучше, дольше и круче, потому что у меня 128 гигабайт. Все, ребят, мы приехали к Амафосу, здесь чаще всего мы катаемся, что лагает, правда. Сейчас я вам покажу, у нас город немного Ра украсили, разнообразили, слаги сейчас я вам покажу, вот, как бы, да, и Амафос покажу. Быстрая айточка А,,,,,,, Давай,스арок если попробуй Давай what a wheelsesshsay,existing on wheels you hbb.. I think we...